вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец! Ну что ж, давайте сегодня посмотрим, что будет происходить у вас в ближайший период с 22 июля по 15 августа. Именно в это время Венера, вот она, красоточка, планета счастья и удачи, будет двигаться по вашему 11-му Ну давайте сейчас мы быстро все пронумер, пронумеруем и смотрим. Что Венера? Так, ваш первый дом, 12-11-10. Отлично, она у вас будет идти по дому карьеры. Ну, что я могу сказать, наверное, все-таки это период, когда не время уходить в отпуск, а наоборот, плодотворные рабочие страды будет для вас. Поскольку Венера, она может вам принести на этом периоде высоких покровителей. Вам будет легко работать легко добиваться поставленных целей то есть будете ожидать удачу в тот период с 22 по 27 венера будет образовывать аспект к юпитеру юпитер у вас будет находиться в четвертом доме четвертый дом это семья дом будет ну, возможно какие то будут крупные суммы Потрачены для каких-то общественных семейных дел. А может быть, просто захочется приятно провести время. Кстати, кстати, это дни зачатия. Кто планирует ребенка, то воспользуйтесь этими днями. 24-25. Ну, во-первых, 24 го произойдет полнолуние в Водолее. Для вас Водолей это что у нас это зона коротких путешествий ну, поездок путешествий договоров ну это время высвобождения эмоций ну, неплохо было бы с каким-то водолеем вам поболтать поговорить высвободить свои эмоциональные залежи что еще ну, во-первых здесь будет от Марса формироваться позиция к Юпитеру, это, знаете, несколько будет напряжения, Знаете, такое впечатление, что как-то очень много усилий вы будете тратить на дела, связанные с вашим домом и семьей. Ну и, знаете, как будто бы очень много. Чего-то нужно будет сделать очень много. И здесь еще, знаете, тема. Может быть, какие-то оформления бумаг, юридическая тема. Я бы могла бы еще подумать, что может быть с кем-то издалека у вас есть какие-то дела. Но здесь что-то на это не похоже. Ладно, хорошо, поехали дальше. 27 по 29 произойдет три события. Во-первых, Меркурий покинет, рак перейдет в деятельные активность знак зодиака лев, это признак того, что вам, наверное, захочется куда-то поперемещаться в дальние поездки, в дальние путешествия, также это благоприятный период для контактов с иностранными лицами, иностранными компаниями. Хотя вот сам по себе 27-29-е, вплоть до 2 августа, Поездки я бы лучше перенесла, потому что здесь идет формирование напряженного аспекта от Меркурия к Сатурну. Возможно, поломки просто, просто какие-то неприятные ситуации для вас. А также здесь еще Марс переходит из 9 в 10, что опять же хорошо для карьеры и говорит о том, что вы максимальные усилия будете направлять в зону карьеры очень такие чистолюбивые у вас планы будут, и вы будете четко знать, как их осуществить. Ну и плюс Юпитер становится ретроградным и переходит в знак зодиака Водолея. Вспомните, что у вас происходило в апреле этого года. Повне возможно, вам придется доделывать эти дела, которые вы тогда себе планировали. С 3 по 4 произойдет интересный такой легенький аспект, который немножко принесет облегчение всем. Это будет тригон от Венеры к.. Урану. Уран для вас это зона работы. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да верно. Зона работы. Ну, если кто приболел, то будет быстрое выздоровление, а может быть, просто будет, ну, какие-то благоприятные рабочие обстоятельства. Когда вы будете получать радость от своей работы, что-то будет очень приятное. Что будет приносить вам радость, связанная с работой. 8 числа произойдет новолуние в Валюте. Это знак того, что вы знаете, вот кто, бы, кто планирует какие-то поездки дальние или, может быть, какие-то мероприятия, то вот как раз у 7, 8, 9 для этого наиболее благоприятные числа. Лев это развлечение, и он у вас находится как раз в зоне развлечений и дальних поездок путешествий. С 11 по 13 Венера будет в тригоне к Плутону. Так, Плутон у нас где? Вот он, Плутон. Плутон – это у зона денег. Так, благоприятный вообще период для работы, возможно, крупные поступления денег, благоприятные финансовые вложения с э, 11 по 13, запомните. 9-10, наоборот, нужно быть осторожным. Венера формирует такой аспект, который связан знаете, с некоторым самообманом и иллюзией. Вот он, Он находится у вас в зоне семьи. Так, раз, два, три, четыре, да, семья – Какие-то иллюзии, а может быть, это просто будут какие-то очень дорогие траты. Ну что ж, стрельцы, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие. Какими вы будете касаться? Дьявол. Какая прелесть? Такое впечатление, что вы буквально будете гипноти гипнотизировать всех своим внешним видом. И будете очень харизматичны, привлекательны для да, окружающих. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, как будут обстоять дела с вашими денежками. Ой, при определенном усилии они вам будут даваться столько, сколько вам необходимо. Но ну, сколько захотите, столько и заработаете. Да, причем это будет связано с той сферой деятельности, которая вам давно и хорошо знакома. Хорошо, что же у вас на работе ожидает? У вас работа очень активная. Ой, солнце на работе радость и счастье все дается легко а что в карьере слушайте а в карьере у вас тут в принципе какие-то перемены Ну, скорее всего думаю вы там планируете что-то менять может быть у вас на какие-то будут перетрубации. может быть вы задумываетесь о том чтобы они пойти ли куда-то на какое-то другое место но в принципе здесь может быть еще и Указание на то, что вы планируете отдых, отпуск, возможно, это просто выбор, выбор, перед которым вы стоите, думаете, чем вам заняться дальше, куда вам смотреть, в какую сторону. Может быть, есть смысл просто перейти для того, чтобы дальше расти. Можете думать о росте. Что ожидает еще вас о, в доме в семье? Что ожидает стрельцов? В доме, в семье. Ну, здесь дорога. И здесь дорога, здесь много страсти, здесь есть желание добиться чего-то своего, очень много темперамента, огня, прям отстаивание такое, прямо любой ценой отстаивание. Я хочу, чтобы было по-моему, и все. Здесь, конечно, главное женщина-руководительница всеми процессами, она как-то, знаете, под нее будут все подстраиваются, скажем так. Что же, что же ожидает любви нашей в любви наши пары Стрельцовские? Справедливость. Здесь будет при, при к тому, чтобы все-таки отношения, они были официальными или привели к официальному заключению брака. Вы хотите, чтобы все было по-честному, по справедливости? Смотрите, как прекрасно две эти карты смотрятся. То есть это ЗАГС, вот это ЗАГС, это церковь. Вы притягиваете, все, притягиваете себе партнеров для того, чтобы он не вступить официально в отношениях. Ну, те отношения, которые уже есть, они, скорее всего, в эту сторону и будут двигаться. А если новые знакомства? Будут ли новые знакомства? здесь да дороги дорога переписка может быть но э, здесь есть указание что может быть на море по дороге на море какая-то будет любовь но если честно вот луна она для меня никогда не является показателем того чему можно верить там где луна там всегда есть какие-то козни есть какие-то нюансы ну, может быть какой-то курортный роман хорошо что же Гла какой главный свет да, для представителей знака стерлец колесо фортуны верить свою удачу, верить в переменам в своей жизни которые вот-вот произойдут ну, вы вообще уже находитесь я так понимаю где-то вверху этого колеса судя по всему и да, вас ждут перемены кстати, очень интересное сочетание ожидайте приезда к себе некой близкой женщины э или же здесь есть еще указания, опять же, на зачатие, на беременность. Для кого это важно? Видите, по фортуне. Здесь есть об этом мысли. Может быть, кто-то думает о том, что вот я бы, может быть, уже вышла замуж и хотела бы там стать матерью. И вот об этом мечтает. Думает, а может быть, кто-то уже и готовится к этому событию. Ну что ж, ну, если, например, говорить о мужчинах, то... Здесь все равно самое главное, самое главное, это колесо фортуны. Оно всем правит. Оно говорит о очень важных переменах в вашей жизни, о том, что ваши мечты начинают сбываться. Но они, скорее всего, будут больше касаться, знаете, какой-то чувственной, мягкой семейной сферы. Что ж, благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Напоминаю о том, что для Ютуба очень важно наше с вами взаимное действие. Сколько чем больше. Мы как-то отмечаемся на просторах YouTube, тем больше он для себя фиксирует, что да, это видео полезно, его нужно показывать в рекомендуемых. И чем чаще показывается рекомендуемых, тем больше просмотра, и тем больше, соответственно, для меня... Ну, смысла во всех моих действиях, поскольку я трачу достаточно немало усилий для того, чтобы подготовить для вас их прогноз, быть для вас полезным. Мне, конечно же, было бы интересно, чтобы э, в этих видео знала как можно больше людей. Ну, все, благодарю вас и до встречи в следующих прогнозах.